Вас приветствует магазин спорта Extreme v Сегодня хочу вам продемонстрировать шлем-каска. Выглядит он очень стильно. Плюс этого шлема в том, что в нем идет маска, которая называется визор. Это очень популярная на сегодняшний день технология, которая позволяет, во-первых, видеть на 180 градусов дорогу, и повышает вашу безопасность. В том числе у этого шлема очень хорошая аэродинамика. И ехать на быстрой скорости на нем очень комфортно. У него очень много светоотражающих элементов. Например, вот эти полосочки, которые вы видите сверху. Они светоотражаемы. Сзади клипса, которая позволяет регулировать размер. Она тоже со светоотражающими элементами. И, кроме всего, маска поднимается наверх. Вам не нужно снимать шлем для того, чтобы открыть лицо полностью. Покажу вам, как он надевается. Покажу, как он, насколько он удобен в действии. хочу сказать, что шлем не только для кросс кандри он подходит для любых видов катания. Он и гоночный, и городской одновременно. Очень удобно, потому что вся машкара, которая летит в лицо, она задерживается с помощью сеток, которые находятся наверху, и с помощью маски. Заходите к нам на сайт, выбирайте. У нас очень много появилось шлемов Каска 2016 года, очень много моделей, есть бюджетные модели, есть модели подороже. Пивайк.